А теперь все по порядку, а каждой шапке в отдельности. Это белый берет из стриженного бобрика. Цена этого берета 4000. Что понравилось? Очень аккуратненький беретик, хорошо сидит на голове. Ну, белый цвет может быть не очень практичный но зато очень нарядно хотелось бы, чтобы немножко больше закрывал уши ну и стоимость конечно 4000, дороговато как мне показалось ну что же, а в общем-то и в целом неплохо это белая норковая шапочка, очень симпатичная особенно спереди производство как всегда наше российское что понравилось? Понравилось, что она очень хорошо сидит на голове. Но сзади мне не очень нравится вот эта присборенность. Мне бы хотелось, чтобы это было просто гладкое такое гладкое сшивание. Чтобы не было видно швов и никаких сборок. Ну и цена, конечно, 13 тысяч. Довольно-таки недешево банка из искусственного меха белый, очень приятный мягкий на ощупь прекрасно освежает лицо имитирует наверное астроган стриженный Такой. очень симпатичный с брошкой на боку присборена одна складка ну в общем все здорово стоимость 4000 я думаю для искусственного меха это тоже дороговато но в целом шапочка неплохая, пошив Красноярск. Еще одна кубаночка той же фабрики. Цвет такой пыльной розы. Очень симпатичная, легкая. Из искусственного меха. Цена опять-таки порядка 4 Что понравилось? Легкая, хорошо дышит. Искусственный мех. Ну, что не понравилось, опять-таки, стоимость все-таки, я думаю, завышена. Скорее, это для натурального меха, но не для искусственного. Хотя все очень красиво, фирменно и на голове сидит очень даже неплохо. Темно-коричневая шляпка из фетра российского производства. Очень оригинально выглядит. Поля этой шляпки проложены асимметрично. Вы видите по оси головы, что придает ей особый шарм. Стоимость этой шляпки где-то половиной тысячи. Что понравилось? Сидит как влетая. Ну, просто изумительный фасон. Можно выпустить челку и в то же время ушки совершенно прикрыты. Продавщица сказала, фасон... Мэрилин Монро. Ну что ж, мне очень понравилась эта шляпка. Несмотря на то, что она фетровая, я искала меховую. Я склоняюсь к мысли даже ее приобрести. Что не понравилось, ну вид не спортивный, но она на это и не претендует. В ней выглядишь и чувствуешь себя просто леди. Предлагаю вашему вниманию еще две шляпки. Первая это черная шляпа в мужском стиле. Но она мне тоже очень понравилась. Но после фасона Мэрилин Монро, конечно же, я э, немножко отошла от этого стиля. И плюс, также мне понравилась кепка такого светлого сиреневого цвета. Она немножечко с блестками. Стразики такие мелкие нашиты на ней если бы к ней попался в тон такой же шарфик, я бы в этом отделе, наверное, не устояла и ее приобрела. Но хорошо, что я двинулась дальше и отошла от соблазна. И поэтому у меня есть время подумать и выбрать, какую же шляпку мне приобрести на осень. Итак, стоимость этих шляп 3-4 тысячи. Шляпки понравились, выбор есть, но, наверное, это не идеальный вариант, поэтому двигаемся дальше. И, наконец, еще одна шапочка норковая в стиле кубанка. Но ну, вы видите, она сшита из полос, на боку у нее украшение «Цветок». Выглядит она очень аккуратно, презентабельно. Может быть, еще не совсем успелся, со... успел расправиться ворс, поскольку ее только-только привезли. Цвет вишневый такой коктейль, очень красивый, приятный цвет. Ну, не к этому пальтишка, конечно очень-очень понравилась эта шапочка. Я долго там вертелась возле зеркала, рассматривала себя со всех сторон. Вот. Ну, цена 20 тысяч. Конечно, это дороговато, но шапка, шапка, она, может быть, того стоит. Оригинальная, ни у кого такой не будет. Это точно. Ну вот, дорогие друзья, и все о шапках, что я хотела сказать. Жду ваших комментариев и посоветуйте мне, какую же шапку мне приобрести на осень. Спасибо большое. Всего доброго вам. До свидания. И желаю вам тоже удачных покупок. Всем пока.